Вы на канале Софитошка Крапатушка И сегодня мы будем снимать посылочку с Алиэкспресс Это не просто посылочка с сайта Алиэкспресс А Софикин подарок на день рождения Ну, как он пришел к нам раньше Софикин на день рождения Мы решили открыть его, естественно, раньше И давайте смотреть, что там Там должно быть что-то интересное Давай, я вручаю тебе церемониальные ножницы Которыми ты будешь отрезать Да, вот, вот Давай я помогу тебе, поддержу. Может быть, давай ты? Давай я. Да. Потому что, видите, трудно это. Тем более я и сам да, но только научился резать по ссылке с сайта AliExpress. AliExpress. А да. Так, что там как-то режется? Или может ножницы такие? или... Нет, ножницы хорошие. Ну, но мы, наверное, режем не с той стороны. А, вот, вот. О! О, пошло, пошло. Ой, боже, пока додумались, что там. Так, да. итак, так. О, упаковано, ну, в принципе, хорошо. Вот тут вот коробочка волшебная, которая должна быть волшебная. Так, внутри больше да, ничего пакетик, нет. В принципе, все, пакетик можно оставлять. Итак, София уже открыла... Это, София, не просто баночка, О, это магнитный пластилин. Софика долго хотела купить себе такой пластилин, как бы, и... я много видео смотрел тоже про них, интересно. Я тоже видела. Заказал ей, как вы видите, розово пурпурный, От... даже не розовый, а пурпурный цвет. Давай. Открывайте. Ох, вот как он выглядит, София, видишь. Он... Ж... Он... Ох, ты видишь, магнит сильный. Смотри, я вот вытащить магнит не могу. Он... Прилип буквально, смотри. Ты видишь, да, София? то Можно я? Можно я? Смотри. Оп. Потрогай давай. Так. Все, вот такая вот... Да, давай. Вот надо аккуратно открывать, чтобы... Вы еще? Нет. Нет, я не могу. Сильный магнит. Ух ты, глянь. Ох, ее, мы сейчас можем... Так, давайте открывать. Тут надо очень аккуратно, София, потому что, чтобы... И подрядить наш магнитный пластилин пластин, да. магнитный я вообще там режу где надо или, или вообще не режу так вот я небольшая небольшая дырочка тут ай-яй вот Ах. потому что этот магнитный пластилин очень боюсь повредить но в принципе, у нас получаем... Так, а теперь как бы отмыться. А, вот так, София, крути калачками, и он сам слезет, так вот. Делай колбасу, короче. Я понял, как чиститься от пластилина. Надо просто делать колбасу. Ну, Делай колбасу, и все. И вот, то что у тебя это... Нет, давайте я помогу сделать колбасу. Давай, давай. Надо просто вот так вот сделать колбасу. Колбасу все, думаю, умеют делать И только тогда вы можете очиститься От этого пластилина магнитного Ой. Ну, немножко, конечно, осталось Но ничего страшного да, но ничего. Так, сейчас, Софийка, я ототрусь Все, колбаски вот так вот чик Сюда складываешь и она потом вот так вот... Так, я не понял, где магнит А, он уже, вот зараза Он уже, смотри, он уже кушает там Что-то mm -hmm. Нельзя mm -hmm. Да Если он здесь... Слушай, чем мы будем огнеться? Ну да, конечно, София, это пластелин опасный. Немножко. Тем, что он сильно прилипает на руки. Да. Это, я думал, будет Ой, смотрите, получше. какие у меня руки. Да, вот Софикины руки. Кракозавры. Крак... Козюли. Так, что это будет? Что а, будет. я вот так. А, папирка, я думаю, это уже какая-то пошла химическая реакция. Соединение металла. Да ты же у нас. У нас и... Мы увидели, конечно, нас поразило Кимик в шок, по потому что, оказывается, магнитный пластилин-то липкий, зараза. О, что ты уже, <связано> <связано> Мы просто не ожидали такого результата, но он, как бы, ну, в принципе, в чем хорошо, что он, как бы, свой материал, как бы, я, я, рукину, как но он как, рукину, как, рукину. как бы, он очищает, то есть, если ты долго вот так вот находиться, он будет в руках, то, конечно, а он прилипнет, а, наверное, потому, что в нашем организме ну, держи, держи. А так, в принципе... О, о видишь, ты передержала, передержала. А теперь надо... Ой, ты передержала, София. О, передержала ты. <плых> <плых> теперь <плых> так, все. Вот мы у Софики... Ну, Софики на примере показали, как нельзя на... делать, как бы. Что... слишком долго держать его в руках тоже нельзя, потому что он начинает вам прилипать. И потом, конечно, вы очистите. Но некоторые маленькие частички все-таки придется смыть водой. Так что вот так вот, в We. принципе, София, довольна? Скажи свой вердикт, довольна? We. Нормально, скажи, София, нормально. Довольно. Довольно, да. И я, в принципе, доволен, что он We. приехал. Я очень боялся, что он не приедет, потому что долго трек не отслеживался. Но он приехал, и это хорошо. Так, София, не передержи. А на этом у нас, наверное, все. We. Думаю... Ставь лайк и подписывайся на канал тушь, клуб, тушь. И, и на, на мой лайк, канал пока. тоже. Все ссылочки на товар и на каналы можете найти в описании. Всем до скорого не, не видео.